Мужики, всем привет! Этот ролик, он недорогой. Он очень дорогой. В этом видео будет крафт на Огненный Змей, на Удар Молнии, на АК Вулкан и также где? на Великий Демон. Не знаю, сколько у нас получится сделать контрактов, но это будет очень круто. Я хотел это сделать подобный ролик чуть позже, но сегодня вышел анонс второй КС-ки я решил сделать это сегодня. В начале этого ролика я просто попрошу вас поддержать лайком. Это видео стоит больше 60 тысяч рублей. Гипноз немного поношенный. Изумрудный дракон немного поношенный. Две океанских пены прямо с завода. Орион прямо с завода. Это все стоит дорого. Поэтому, пожалуйста, с вас лайк. Начнем мы с кейсов. И, кстати, да. Я понимаю, что многие будут писать, типа, ой, не, не, то, не то наполнение и так далее и тому подобное. Я выбрал то, что первое пришло в голову. Так, сейчас немножечко убавлю громкость. То, что первое пришло в голову и особо не задумывался по поводу контрактов. Если сегодня заходит огненный змей прямо с завода, это больше 140 тысяч рублей. На секундочку, кстати, вижу крутые шутки, типа, а что под губой? А, то вылез, а я намазал мазью. Да. Поэтому, мужики, короче, блин, просто поддержите этот ролик. Сегодня будут офигеть, какие дорогие крафты. Подобного на моем канале не было давно. Да никогда такого не было, поэтому сегодня я буду испытывать эмоции, как вообще никогда раньше. А для начала, для такого разогрева мы с тобой откроем контейнера. Просто откроем кейс, а после этого уже... Ну вот сейчас бы нож да, какой-нибудь выбить. Кстати, реально было бы круто, если бы в этом ролике выпало там статрек, калаш прямо с завода или... Ну или нож, потому что типа ролик-то вообще особо не по кейсам. Это просто, блин, разогрев. Но все же, если выпадет, то будет круто. Кейс революции их всего 10 штук. Но они дешевые относительно... Блин, относительно контрактов, я очень переживаю. Ролик, кстати, без монтажа, вы увидите, блин, живые эмоции. Потому что я противник того, чтобы в кейс добавлять какой-то монтаж. Ну, типа, ну, нам нужны живые эмоции, нужен такой лайв-формат. И это вообще, наверное, должен был быть стрим. Набираем 5000 лайков, и после этого для каждого... За, для каждой записи контента в кейс я буду подрубать стрим. Поэтому 5000 лайков. Это немного для такого контента. Он дорогой, мужики. Поддержите человека. Вы это редко делаете с таким огромным количеством лайков. Но этот контент его заслуживает. У нас остается предпоследний кейс. Поза орла не будем расходовать, так сказать, копим ману, чтобы з -з закастовать на уже контрактах. Кстати, глок. Кстати, глок. Кстати, не о чем не глок. После полевых испытаний. Ну давай. И это last кейс, и это нож. Просто, не, прикинь, сейчас реально нож, это, ну, это будет прям топ. Я параллельно смотрю на второй экран, потому что там идет запись. Это не ченджер, я спокойно могу показывать цены всего. Ну, допустим, да, давай, океанская пена. Продать на другой площадке, покажу, чтобы не возникало никаких вопросов ни у кого. Ну, вот, океанская пена, да, цены. Ну, чтобы просто ты понимал. И делаем то, ради чего ты сюда пришел. Поехали. Первый. Самый первый контракт. Давай, подожди, океанскую пену оставим нап напоследок. Сейчас я хочу добавить гипноз сюда. И добавить ориончик. Я не знаю, что я делаю. Возможно, действительно что-то не то, какие-то не такие, собственно, контракты, да? Но я делаю так, как я знаю. Так, есть целую-обнимаю, кстати, у нас прямо с завода. Они все прямо с завода. Давай-ка мы сюда добавим целую-обнимаю. Я не знаю почему, ну типа они прямо с завода войнут. Я очень сильно переживаю сейчас. Вообще никогда так не переживал. Нам, что нам может выпасть? Вулкан? Удар молнии с крутого. В остальном очень мало процентов на это. Просто будем надеяться на вулканчик. Ребят, Поддержите лайком. И этого ролика не было бы, Извини, что напугал. Сайт под названием Wildrop. Реально очень крутой проект. Ребята прям выдают. Я говно рекламировать не буду. То есть, ну это реально офигенный проект. Они поддерживают, за что им огромное спасибо, каждый блин кейс. Причем они дают ну, большие суммы, чтобы я мог это делать. Без них не было открытий кейсов КС на моем канале. У вас будет эксклюзивный промик на прокрут барабана, где можно забрать случайные ножи, случайные перчатки и 100 тысяч рублей на баланс. Просто вводите промо и крутите. Там, кстати, очень часто ширп выпадает, можете просто без депа забрать ширп. Также будет эксклюзивный, просто эксклюзивный, блин, промо на 40% магниту. Они дают этот промо только на мой канал. Промо будет мани на барабан и на прокрут. И если вам не тяжело, просто, пожалуйста, перейти на сайт, прокрутите барабан, чтобы ребята видели актив и дальше продолжали спонсировать OpenCase. Они будут на моем канале. Но сайт реально достойный из-за интересного... Сейчас пойдем. Из интересного там есть кейс за 10 миллионов рублей. И кейс за 1 миллион рублей. И кейс, который дается при пополнении от полу-миллиона рублей. Это, это реально интересно, такого я еще нигде не видел. То есть ребята прям заморочились. Ну сделали такую прикольную фишку. Ну типа кейс за 10 лямов, что там что там может лежать? Можешь, кстати, зайти и перейти. Не буду. Зайти, перейти, в прикрепе ссылкой и посмотреть, что там лежит. Не буду спойлерить. Типа милли, миллиарды драгонлоров а, за один дроп. Ну реально, прикольный сайт и он реально выдает. Мы, на секундочку, вывели с него, ну, уже, наверное, больше, чем на 300 тысяч рублей, или даже на 400 тысяч рублей, сайт существует полгода всего, ну, то есть, это реально вот такой проект, подписчикам, с аккаунтов подписчиков открывали, выпадал АВП-градиент с тайного кейса, мы это все выводили, это не подставные, ну, то есть, реально, просто рандом чел, рандом аккаунт, и выпал, там, АВП-градиент с тайного кейса, да, подписчику 60 тысяч рублей. То есть это была честная проверка. Выпало. Сайт вот такой. Всем рекомендую. В прикрепе ссылка. Все промики. Ну, барабан можете прокрутить как минимум, чтобы ширп халявный забрать. Ну что, дорогие друзья, погнали. Я закрываю глаза. Первый на сегодня крафт. Поехали. Я не вижу, что там. Я глаза вниз опустил. Прикинь, там вулкан, блин. Раз. Мужики, мне страшно. Я не вижу. Глаза вниз. Два. Три. Испорчу настроение себе знаю, но так, так надо, это контент. Но зато прямо с завода. Значит, телефон параллельно выключаю. Ладно. Первый, первый вам, друзья. Идем дальше. Так, на. Я, я на самом деле расстроился. Скажу честно. Поехали. Галил. Дальше. А, изумрудный дракон. И птичьи игры. Я понимаю, что нужно было новые фуксии там покупать, но они очень дорогие. Дракон. Галил. Либо великий демон, либо скоростной зверь не надо, либо огненный змей. Очень маленький шанс на это, но я надеюсь, что получится. Огненный змей. Пусть там будет ог... Я не вижу. Я в самый верх лесну, и там, там АК-47 огненный змей. Пожалуйста. Сайрекс. Мне телефон позвонили. Просто, чтобы вы понимали, почему я начал это делать Очень много было роликов, короче, где мне вот с таких контрактов выпадало Причем там мы кейсы открывали вообще Так, у нас пошла первая океанская пена на сегодня Что-то, походу, это облом, да, будет, они а не ролик Сорви голова закаленная, нет? Второй апгрейд, второй апгрейд, второй контракт Мужики, поставьте лайк, пожалуйста Я не вижу, что там. Вы видите, я нет. Я понимаю, какую глупость я сейчас сделал. Раз. Два. Три. Я увидел дракона такой, типа. Огненный змей, думаю. Можно было сделать один контракт из этого всего. То есть из гипноза, из Галила. Но я решил пойти по... Не самому стандартному способу, но это на самом деле первый ролик по по контрактам. Но я никогда так в жизни не переживал после полевых. Нет, я все буду засовывать в качестве прямо завода. Не хватает скинов. Просто сейчас не хватает 4 скина. Ммм... Так, я сейчас подумаю, что можно закинуть. Сорви голова, орион, после полевых нет. Так, я сейчас тогда докуплю, наверное, скины и вернусь. Блин. Так, друзья, сейчас я потратил уже свои деньги. И сейчас будет интересный контракт. Вы увидели уже, что я закупил. Я гипноз дигл. Дальше. Океанская пена, конечно. Изумрудный дракон. И, и, и, и, и, и синих птичек. Короче, вот такой вот апгрейд у нас получится. Ой, синих пичек. Ну, ты понял. Я просто немножечко сейчас буду на стрессе. Не хотел, конечно, засовывать 5-7. Он с наклейками. ВПшка, 15-й год. Блин, ну он реально с наклейками. Еще придется, видимо, один скин скупать, потому что я не хочу засовывать этот 5-7 вообще никак. Вот, друзья, купил еще один наук. Перед этим я все-таки скажу. На этот ролик потрачено уже больше денег. Ну, потрачено много, я даже не считал. И нам ничего не выпало. Сейчас есть шанс на Огин змей В хорошем качестве. Желательно прямо заводы если это, возможно, удар молнии. Все остальное это uh, Neono Ar, коровый спорт и облом. Реальный облом. Огромное спасибо еще раз спонсору, ребят, просто, пожалуйста, перейдите по нему и прокрутите этот барабан. Ну, типа, там можно ширп реально забрать. И 40%, если будете пополнять, используйте, пожалуйста, мой промо. Без них не было бы ролика. Я, Ну, здесь я уже начал свои деньги тратить. Надеюсь, этот ролик действительно берет много лайков, перехода по спонсору, и дальше будет больше. И вы видите все-таки крафт на веб-драгонлор. Но такими темпами я собрал полную фигню. То есть я не знаю, сколько здесь процентов считай, ну, ну, ну, ну, это просто жесть, мужики Тут три скина, тут 15 где-то процентов Ну, даже, может, 18, не знаю, 20 Да, наверное, процентов 15 Все, погнали Вилдроп, огромное спасибо вам Кейсы за 10 миллионов только там на других сайтах нет. За 10 миллионов, за миллион А такие ролики на канале человек Закрываю глаза Подтвердилось? Да, что-то, что-то выпало и сейчас я сниму наушники. Я хочу посмотреть, запись идет. Все, просто пусть там будет, ну, хотя бы удар молнии. Это не окуп ролика, ну, хотя бы так. Потихоньку начинаю поднимать глаза. Там будет облом. Мужики, с вас по лайку. Всем спасибо за просмотр. Это экспериментальный контент. Да. Всем спасибо. <смех> Пока.